в материалах для истории айратов собрал биографии нескольких вождей-богатырей. Среди них первое место отведено Хашутскому Найоне Галдме. «Ни об одном из айратских владельцев не осталось в потомстве столько живых прекрасных воспоминаний», писал Юрий Лыткин, как о Хашутском Найоне Галдме с сыней очертутся Ценхане от его брака с дочерью зюнгарского Эрдени Батырхунтайджи. Галдма был рыцарь без упрека, или, как выражается айратский историк М. Чигабан Шараб, он был «непогрешим даже в самом малейших поступках». Галдма родился в 1635 году и проявил себя не только на военном поприще, участвуя в сражениях и защищая границы айратского нутука. Ну и служил дипломатом, улаживал спорные дела, примерял враждующие стороны. Так зимой в год «Водяного дракона» 1652 года Очертуца Ценхан возвращался в свои кочевья из похода на бурутов. В этом походе 17-летний Галдма лично заколол Джангир Хана, бурутами и киргизской всяками, Питавшему непримиримую вражду к зюнгарскому Эрдени Батурхун Тайджи и его союзнику из зятю Хашутскому Цитанхану. Джангир Хан считался самым знаменитым и первым богатырем тюркских народов того времени, поэтому Победа голдмы над ним принесла молодому воину славу, которая сопутствовала ему в жизни. Победа и порыв молодого воина, рвавшегося, вступить скорее в сражение, воспета в исторической песне о голдаме: Пока мой вороной конь не утомился еще от езды, пока мое копье со сосновым древком не притупилось, отец, пусти меня, я нападу. Пока мой серый конь не утомился еще от езды, Пока ружейные пули не летят еще криво, ⁇ Отец, пусти меня, я нападу ⁇ С этого времени до самой своей кончины, в 1657 году, Голдма стоял на страже Айраскова натука, качуя между реками Таласу, Чуем и Или. Сыновья лучших людей из Айсангов следовали за ним и защищали его своим мечом и грудью. Дорожа дружбой и одобрением своего молодого храброго наёна и наградою его матери Сулумцы Хатун. Мчигабан Шараб говорил, что Сулумца Хатун раздавала улба это куртка под панцирем и бу ружье в награду тем из подвижников Голдмы, которые отличились военными подвигами, чем возбуждала у подвластных охоту всюду следовать за голдмой. Голдма, одетый в военные доспехи, находится у дверей ханов. Оседленный конь его, Хунхулдур стоит в пещере скалы. Стрелы, находящиеся в садаке, замкнуты у тебя на спине. Сыновья лучших друзей, столпившись, следуют за тобой. Он наш Галдма, четырехгодовалого солового коня заставим привыкать к треноге, сорока богатырей заставим привыкать к битве с врагами, Поджарого солового коня заставим привыкать к треноге, соколов и ястребов заставим привыкать брать лебедей. Брительный Галдма, сопровождаемый храбрыми богатырями, не боялся нападков врагов и не отступал перед ними. Так, во время Цагансара, года Рыжие Собаки, 1658 года бухарский военачальник Убудушукур с 38-тысячным войском прибыл к реке Таласу. Галдма выступил против него с трехтысячным войском. На рассвете он неожиданно напал на него в рочище холан гнал его до устья реки Кёкэ и убил. Войско было взято в плен. Гаудма же на каждую лошадь посадил по два человека и в таком виде проводил их назад, до програничного Бухарского города, что говорило о его благородстве даже по отношению к Урагу. Галдма показала примеры мирного решения спорных вопросов. Так, например, Циценхан и Абулай Тайши на протяжении 30 лет конфликтовали за наследства и привилегии. Галдма, сын Циценхана, и Цаган, сын Абулай Тайши, не раз останавливали междуусобные войны своих родителей. Когда войска, стоя против друг друга, уже начинали битву, Галдма и Цаган один шахматной доской, а другой с шахматными фигурами, выходили на середину и начинали игру в шахматы которая продолжалась до тех пор, пока Ци Ценхан и Абулай тронутые дружбы своих любимых сыновей не расходились, остановив битву. Но конфликты между братьями были настолько сильными и глубокими, что их не могли разрешить не только сыновья Галдмая Цаган, но даже Зая Бандита. Так, в 1661 году противники собрали войска по 30 тысяч. Встретились на реке Эмельгин-Шибиту. В решающий момент к Хану присоединился зюнгарский Сенге и хойский Салтан-Тайши. Абылай был вынужден наступить и укрыться в Сюме Абылай-Энкид, который он в засаде продержался в течение полутора месяцев. Во время этой осады из Сюмы вышла Сайхан-Джухатун, мачеха Цэценхана. Она была дочерью таргутского хорлюка. Замужем была за хашутским Байбагасханом после смерти которого по старинным обычаям была взята Аблаем -эм в жены. Мчигабан эм чи о ней писал «Все сокровища, какие у нее находились, отдавала в казну Далай-Ламы и тем совершала доброе дело» и это ее религиозность отразилась в ее словах. Выйдя из Сюме, она сказала Цесанхану, хотя нам кажется, что небо никогда не проясняется от проливного дождя, ливнями льющегося, однако таково свойство вещественной природы, что дождь не имеет беспрерывного продолжения и небо проясняется. Хотя нам кажется, что люди, внушающие страдания от мирских деяний, постоянно должны страдать, однако же бывает конец страданиям, в котором люди же пребывают, но выходят. Тогда Цесанхан, тронутый ее словами, сказал, Поистине Абылай причинил мне зло, поступил несправедливо. Я же не делал ему никакого зла, однако последую вашему совету. Цэценхан изъявил желание помириться с Абылаем Тайши. Когда происходило это свидание, Галдма с несколькими людьми рысцою поехал в укрепленный Сюме. Народ, претерпевавший лишение, увидел, что Галдма с малым числом людей действительно едет в Сюме, возрадовался и восклицал. Взошло солнце веселья что говорила об авторитете Голдмы и любви народа к нему. Цеценхан, после выяснения мнений своих советников и Голдмы вынужден был возвратить Облая все до последней нитки. Зюнгарский Сенге также возвратил все, что взял у Облая во время войны, говоря «я вполне согласен с решением Цаценхана и Голдмы. если дано слово все возвратить, то надо исправно выполнять обещания», что еще раз говорит о том, что для наших предков Честь и имя значили больше каких-то не было материальных благ. Реквием звучат слова историка. Таков был 26-летний Голдма, мнение которого уважали старик-отец и почетные старейшины айратские владельцы. И поэтому разумному, благороднейшему мужу суждено было кончить жизнь от яда, поднесенного рукой жены его отца пору расцвета сил и здоровья, когда ему было только 32 года. Цэценхан имел несколько жен, первой его женой была дочь зюнгарского Эрдени Батурхунтайджи, мать Галдамы. Другой женой была дочь тургутского хана, предположительно манчика. В то время она имела любовную связь с Гелюнгом Гакамчи, которую заметил Галдма. Побоявшись с него Цецен хана, любовники решили избавиться от свидетеля. -кэм Чи приготовил яд, который был отравлен Голдма. Так кончил свою жизнь храбрый, благороднейший Голдма, единственный наследник прав и преимуществ своего отца, единственная отрада его в старости – слава и гордость хушутских владельцев. Цасенхан воспел это печальное событие в песне Плача Голдме, которая спустя 200 лет заставляет еще трепетать сердца приволжских айратов. Падет верблюд верблюжонком потомство восстанавливается, оголод мамой невозможно тебя возродить. Падет баран ягненком потомство восстанавливается, оголод мамой невозможно тебя возродить. Падет бык теленком потомство восстанавливается, оголод мамой невозможно тебя возродить. Падет жеребец жеребенком потомство восстанавливается, оголод мамой Невозможно тебя возродить. Мать состарилась, старухой стала. Крутой яр обрушился, превратился в песок. О, голдма мой, невозможно тебя возродить. Гаканчи лишился своей руки. Хан лишился сына единственного. О, голдма мой, невозможно тебя возродить. К этими словами народ передал безутешное горе отца, потерявшего горячо любимого сына. А повторяющаяся фраза Босхундюга галдмаминь» народ акцентирует «большое горе отца и невосполнимость утраты. <звы> Галдма скончался в урочище Бочи осенью года Огненной Овцы 1667 года. Тело его предали сожжению, а пепел отправили в Тибет на благословение далай лами Когда Далай-лама увидел там, где сердце, жесткую какой массу. Подком взял эту массу в руки, подул и сказал «Справедливо говорят, что добродетельный человек имеет в сердце жесткую массу. Душа Галдмы переродится в намту тенгри, духовного тенгрия». Такие деятели, как Галдма, пользовались всенародной любовью и известностью, независимо от их племенной и родовой принадлежности. Галдма был общоайратским любимцем. На этом пока все. Оставайтесь с нами с уважением, Максим. В связи с отключением монетизации и риском блокировки ютуба, приглашаем подписаться на наш телеграм-канал и страничку ВКонтакте. Ссылки в описании под видео. До встречи в сети. Команда канала Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил.